Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. Мы сегодня свяжем шарф, вернее, мы свяжем снуд в два оборота, но при этом параллельно я вам объясню, как сделать шарф. Или снут в один оборот. Это все очень просто. То есть мы вяжем сегодня все к нашему берету, который был пару дней назад. Соответственно, нитки, девчонки, нитки. У меня вот эти 70 метров в 100 граммах. Вот эти вот розовые 110 метров в 100 граммах. Спицы 6,5 миллиметра Сколько уйдет, я вам либо сейчас напишу. Вот, вот прям сейчас. Либо в конце видео, если забуду сейчас. Так, набирать я буду таким вот способом. Сначала я привязываю одну петлю и вот вот таким вот простым способом на одну спицу 22 петли я набрала первый ряд вяжу лицевыми петлями почему этот способ я объясню потому что потом если сшивать этот снуд, не будет такого толстого края. Второй ряд вяжем тоже лицевыми петлями. Это только в начале мы вяжем два ряда лицевыми петлями, далее будет один. Я вам все расскажу вот после того как я провязала два ряда привязываю вот эту вторую нить буду вязать ее первую петлю снимаем вторую провязываю лицевой третью провязываю тоже лицевой но под петлю видите вот под этот узелок и так чередуем одну лицевую нормальную одну под узелок и так до конца ряда кромочную изнаночную второй ряд вяжем лицевыми петлями как вы видите вяжу я довольно свободно пятый ряд берем снова первую нить первую петлю снимаем и после кромочной вяжем лицевой петлей под под петлю то есть Запоминаем, вторыми нитками мы вяжем со второй петли, первыми нитками, с первой петли. Вторая петля обычная лицевая, далее через петлю и так далее до конца ряда. Следующий ряд лицевыми петлями. Вот это и есть наш рапорт. рапорт. Знатоки русского языка, правильно я сказала. Я хоть в России никогда и не была, вы уж меня простите, девчонки, за неправильное произношение русского языка. Ну, я такая, какая я есть. Продолжаем, чередуем по два ряда каждой нитью и вяжем вот этот узор. Теперь я беру розовую и продолжаю точно так же, как я вязала вот здесь. Так, вот, девчонки, смотрите, вот мой шар, э, пока он шарф. 28 сантиметров у меня ширина, у меня будет снуд, вот это вот в два оборота э, для снуда. В один оборот, девчонки, вот вяжем. Я, как визуально, вот сейчас смотрю, я сейчас вам измерю приблизительно, но вы все равно регулируете по себе. Если хотите, в один оборот снуд, вот, пожалуйста, 30 сантиметров. И вам достаточно будет. То есть 60 в итоге, вот они, вот такой вот свяжете. 60 сантиметров и будет у вас короткий снуд. что касается шарфа шарф я бы не делала потому что видите на изнанке не очень красиво смотрится узор более того он скручивается теперь а я провязала в длину 130 сантиметров у меня в вот вы можете соответственно в зависимости от того сколько вы хотите как вы хотите, чтобы он выглядел если вы хотите свободнее то вы вяжите еще сантиметров 20 вот у меня 130 сантиметров то есть ширина 28 длина 130 сантиметров вот это я уже обрезаю теперь я закрываю оставшиеся петли после 130 сантиметров и останется мне только сшить закрываю таким вот классическим способом продевая вторую петлю через первую так остаток вот видите последняя петля девчонки я ее просто вот так вот продеваю. я ее продену в иглу вот эту оставшуюся не сошью вот сшивать буду таким вот образом еще что хотела сказать по поводу ниток не так у меня ушло, вот этих темных у меня ушло 150 граммов, а вот этих розовых 110, то есть всего ушло где-то 260 граммов на весь снуд. Почему разное количество? Потому что темные нитки у меня толще, чем те светлые поэтому разный метраж, по метражу одинако если у вас одинаковые по метражу ниточки, то у вас уйдет одинаковое количество. Шиваем вот до конца таким вот, так попродевала я все утилки на изнаночную сторону, вот он мой снуд, видите, он довольно такой эластичный эта вязка, так что вы уж смотрите тоже по, по на свое усмотрение длину этого снуда, вот, если вы хоть хотите ближе к горлышку чтобы он был тепленький, тогда поменьше. Если хотите объемный такой, чтобы вести, вот, то побольше вяжу. На этом, девчонки, я с вами прощаюсь. Шапка уже есть, сейчас я сфотографирую. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!